Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта», как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ». И как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней ждут тебя прямо сейчас. В студии Роман Полинсков. Мы начинаем. Начинаем сегодняшнюю программу с первого матча серии плей-офф единой лиги ВТБ между Казанским «Униксом» и Нижним Новгородом казанцы как никогда хотят выйти в финал четырех и не вылететь из турнира, как это было в прошлом году от кубанского локомотива. Подробнее о первой встрече расскажет Виктория Степина. Казань. 23 мая. Баскет-холл. Уникс и Нижний Новгород. Плей-офф единой баскетбольной лиги ВТБ. Баскетболисты появляются на паркете, а это значит, что уже через пару минут нас ждет захватывающая серия между Униксом и Нижним Новгородом. Напомним, один из сильнейших игроков Уникса Джамар Смит на тренировке потянул шею и не участвовал в этой игре. Ровно как и игрок Нижнего Новгорода Илья Попов, который уже достаточно длительное время травмирован. Игра началась парочкой горячих моментов команды Уникса. Трехочковый Владислава Трушкина. Блокшоты Стефана Ламсе. Казанская команда просто кричала, что заберет этот матч без проблем. И вот середина первой четверти, а счет уже 14-6. Блок запомнился и Моррис Дура, который неоднократно мешал соперникам, а затем дважды единолично проходил под кольцо через защитников Нижнего Новгорода и забрасывал мяч. В это время лидер команды соперников Еловатц был пассивен всю первую четверть, и как итог забил всего два очка. Вторая четверть прошла более активно со стороны Нижнего Новгорода. Они максимально быстро отыграли 4 очка, но натиск казанской команды не уменьшался. И вот уже к большому перерыву казанцы сильно вырвались вперед, обережая соперников аж на 15 очков. Конец второй четверти. Счет 41-26. После перерыва было ощущение, будто у команды Нижнего Новгорода открылось второе дыхание. Владимир Веремененко перехватил инициативу в свои руки и от разрывов 15 очков осталось всего 2. 47-45. Трехочкова Анжушича, Колесникова и Трубкова. Упорная борьба и «Униксу» удается увеличить разрыв всего за 12 секунд до конца четверти. Счет 67-55. Заключительная четверть. «Уникс» не сдает свои позиции. С пятым фоллом с площадки уходит форвард Нижнего Новгорода Сергей Торопов. На паркет за две минуты до конца четверти выходит Григорий Шуховцов. Его данг – яркая точка в конце игры. Счет 84-66 в пользу «Уникса». Виктория Степина, Александр Кулалаев. Неделя спорта. Старт подготовки к лету дан. 27 мая в парке Горького открылся новый сезон зеленого фитнеса. Кто из гостей был на открытии, а также что там происходило, расскажет Анна Папандопола. Пришли прогуляться в парк, а попали на настоящую физзарядку. Дети, взрослые и даже пенсионеры встали дружно в ряд, чтобы настроение себе поднять и здоровье укрепить. Все так здорово, все так энергетично. И очень мне нравится занятия возле чаши, потому что и Кремль, и наша красивая Казань, и все это еще шикарно. Незаселивые движения, наклоны, растяжка выполнить может каждый, зато польза от ней И что приятно, занятия проводит профессиональный тренер. Зеленый фитнес – это социальное спортивное движение, которое проводится в Казани, четвертый год подряд. Специфика акции занятия спортом на свежем воздухе для всех. В 2017-м зеленый фитнес реализовывался в четырех городах республики. В этом же году проект выходит за рамки Татарстана. Помимо спорта к фестивалю прибавилась и творческая составляющая. Праздничный фестиваль в парке имени Горького открыла певица лейбла Blackstar Клава Кока. Девушка исполнила со сцены любимые песни своих слушателей и с удовольствием сделала множество памятных селфи. Потому что я за здоровый образ жизни, я люблю Казань, я люблю моих людей, я люблю, когда солнце и когда Спасибо всем, кто был. И Было спасибо. очень круто. Параллельно с концертом артистки на лужайке в парке проходили тренировки по йоге, зомби, аэробике, а также мастер-классы по правильному питанию и ораторскому искусству. Проект расширяется, и очень здорово, что есть желающие, которые приходят на бесплатные тренировки на свежем воздухе, получают удовольствие, принимают участие в таком проекте. И самое главное, что они от этого становятся только счастливее и узнают много новых знакомств, много новых людей, и им от этого, я думаю, еще больше приятнее проводить выходные. Зеленый фитнес – это идеальный вариант для того, чтобы найти себе новых друзей, сделать множество фотографий и провести свое время с пользой. Анна Папандополу, Александр Кулалаев, Неделя спорта. А мы продолжаем программу «Неделя спорта», и сейчас, друзья, мы будем с вами разговаривать о Кубке эконома по мини-футболу 2018 года. И в гостях у меня сегодня в студии один из организаторов этого турнира – Антон Тимохин. Антон, тебе добрый вечер, большое спасибо, что нашел время к нам прийти. Здравствуйте, Роман. Да, спасибо за приглашение. Вопрос следующий по поводу самого турнира. Какова его суть на, можно сказать, закате этого сезона спортивного? Ну, суть довольно проста, в принципе. Приобщить людей к спорту, подогреть их интерес к мини-футболу. Сам турнир э, довольно-таки зрелищный из года в год, и с каждым годом он все... Ну, больше привлекает интерес со стороны как спортсменов, так и обычных студентов. То есть они постоянно о нем спрашивают, спрашивают, когда он, и все. Но традиционно в конце года, и им мы завершаем наш сезон. <музыка> А вот скажи, пожалуйста, этот турнир влияет как-то на сборную «Эконома» по мини-футболу? Ну… Просматривать его там кого-нибудь? Может, кого-то не успели заметить по ходу сезона, и в конце он раскрылся? Ну, вот такие случаи, да, тоже были. Мы вот на самом Кубке – это такой определенный просмотр, да, студентов, которые в свое время не смогли попасть в нашу сборную, и уже на Кубке, если они как-то выделяются, мы их зовем к нам в команду, потренироваться, а дальше уже смотрим, как бы они могут ну, составить, ну, составить часть нашей команды или нет. Угу. Хорошо, давайте поговорим о групповом этапе самого турнира. восемь команд принимало участие, насколько я знаю, да? Да. да. А какая из этих групп для зрителей, необходимо просто пояснить, на твой взгляд, тут самая сильная была из этих двух групп? Даже не могу выделить, какая группа была сильнее, потому что в этом году... Команды все довольно-таки равные, сильные, потому что все э, команды были составлены из э, людей, которые входят в сборную нашего института, а также выпускники, которые ранее входили в сборную. То есть в основном э, уровень был высокий у всех команд. Поговорим о плей-офф. Так как я понял, все команды у вас выходили в плей-офф, только да. было распределение, кто на какую команду попадет. Первому курсу, естественно, повезло, они вылетели от выпускников, от первой команды, я так понимаю, две команды выпускников было в этом году, да? да? две команды. Угу. И второй курс тоже вылетел. Младший как-то у вас? Ну, первый курс, конечно, мы предсказывали, что они вылетят, но все-таки ожидали, что они смогут пробиться, но не повезло. Ладно, второй курс, ну, лично я считал их фаворитами турнира, этого, поскольку там... На мой взгляд, собрались самые сильные ребята, которые должны были показывать результат. Но они даже групповой этап прошли без поражения. Они, по-моему, все матчи выиграли, Не было uh -huh. 9 очков, то есть три победы из трех. А вот в плей-офф они сразу, э, по-моему, 1-4 они проиграли uh -huh. в 1-4. вот скажи, пожалуйста, как играть против иностранцев? Удобно или тяжело? Ну, откровенно, как раз <с> я играл против иностранцев за четвертый курс. Uh -huh. и Матч был довольно напряженный, они, я бы сказал, непредсказуемые, они постоянно ну, борются. Но ну, стиль игры у них немного отличается, они очень сильны индивидуально, все как ну как на подбор. И вратарь у них какой-то <laughs>, везучий. <laughs> то есть мяч просто не летел в ворота, нам ну, повезло, что мы смогли в концовке там вырвать победу. Но здесь с иностранцами еще, наверное, такая сложность, то, что они между собой, по-моему, на французском, на английском языке разговаривают, да, да? Да, они еще на своем языке постоянно разговаривают, на площадке это... То есть вот удобно. Я просто замечал за вашими играми, вы всегда слушаете то, что говорят, э, ну, говорит другая команда. Естественно, слышно, mm -hmm. что говорят сбровки, что они между собой делают. И, естественно, у вас получается делать различные перехваты, контратаки. Здесь же, mm -hmm. как э, получилось, видимо, не особо, да? Ну, это да, немного странновато было. Хорошо, поговорим о полуфиналах. Первый полуфинал – это выпускники первой команды против сборной иностранцев. Да, здесь было все довольно предсказуемо, поскольку у иностранцев вот, в течение группового этапа несколько людей получили травмы, и у них народу было всего четыре человека. То есть в поле всего четверо играл. Ну, это не считая вратаря. Угу. И во время полуфинала, ой, четвертьфинала, у них один игрок получил красную карточку. Это значит, что он автоматически пропускает и полуфинал. У них просто было три человека на поле, и, естественно, выпускники довольно-таки легко обыграли их в полуфинале. Угу. То есть, то есть не было ошибка народа. в четвертьфинале повлекла за собой поражение Да, в полуфинале. но они, они героически четвертьфинал этот выиграли. Угу. Они при счете 0-0 против других выпускников, по-моему, они играли. А, они при счете 0-0 у них игрок удалился, они играли втроем, смогли а, захватить преимущество 2-0, то есть повели и только в концовке пропустили второй мяч. Uh -huh. То есть еще стал 2-2, по пенальти они вырвали победу. Uh -huh. Хорошо. И второй полуфинал МФК и ЕКФУ против третьего курса. Ну, здесь э, ожидалась борьба такая плотная. Хоть и МФК в группе выступили, я бы сказал, просто ужасно. Это было такое потрясение для всех, потому что от них ожидали хорошего результата. Но они всего набрали одно очко и попали на первое место в той группе. В uh -huh. четвертьфинале. В полуфинале уже на прошлогодних победителей, на третий курс нынешний. И здесь в концовке МФК смогли сравнять счет 2-2, и тоже в серии пенальти была, где удача улыбнулась команде МФК. Угу. И в итоге финал мы увидим выпускники против МФК, да? Да, довольно-таки интересный финал будет. Я вот с нетерпением его жду. Для вас, дорогие зрители, мы проанонсируем то, что все мероприятия у нас начнется 30-го, да? 30-го 30 мая. 30-го да. мая в 18.00 в первом зале «Уникс». В первом зале «Уникс». Да, да, так что приходите, пожалуйста, Может, можно проагитировать зрителей. <как> <как> <как> да, 30 мая в среду в первом зале ну, спортивного комплекса «Уникс». В 6 часов будет матч за третье место, также до матча будет проходить… Всеобщая зарядка 17.45 от наших партнеров вот «Зеленый фитнес» будут проводить зарядку. А между матчем за третье место и финалом будут проходить различные конкурсы. Друзья, напомню, 30 мая, в 18.00, первый зал «Уникса», точнее, в 17.45, если хотите не пропустить еще зарядку, приходите в первый зал «Уникса». Будет жарко, будет очень интересно. И сегодня в студии у меня был один из организаторов турнира «Кубок эконома» по мини-футболу 2018 года. Антон Тимохин, Антон, тебе еще раз большое спасибо, то, что пришел. Ну, мы обязательно придем 30 мая посмотреть на то, как вы все организовали и кто в итоге станет uh -huh. чемпионом этого самого Кубка. Сюжет вы видите у нас, друзья, в следующей программе. Но эту программу мы еще продолжаем. Ну а на этом все. Наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.